Уважаемые читатели и коллеги, доброе утро! Воскресенье, 11 часов, и я, как всегда, с вами в прямом эфире, профессор Пучков. Мы сегодня как в Инстаграме, так и э, ВКонтакте, как всегда, да, потому что аудитории у нас разные. Вот, и Я буду отвечать на ваши вопросы, как всегда, которые будут касаться а, тем, как диагностики, так и лечения хирургических заболеваний, гинекологических заболеваний, урологии, колопроктологии, онкологии. Так, конечно, хотелось бы, чтобы были более такие конкретные вопросы, которые касались, а, а, так сказать, об, об операции речь у нас шла, да, надо-не надо оперировать, какие... Показания, да, но я понимаю о том, что волну... вопросы бывают разные, волнуют людей по-разному, поэтому задавайте и иные вопросы, и я постараюсь всегда на них ответить, если они находятся в моей компетенции. Значит, еще раз, меня зовут Константин Викторович Пучков, профессор, руководитель хирургической службы Швейцарской университетской клиники, которая располагается в городе Москва. Обратиться ко мне можно по телефончику записаться 8 9 -8 222 1087 8985 222 1087 старший менеджер Ольга также можно написать мне сюда непосредственно в личку как в инстаграм так и вконтакте так можно мне написать на мой личный электронный адрес пучков .кв .собака .mail .ru. то есть огромное количество всевозможных сервисов по которым со мной связаться можно я всегда отвечу вам и приду на помощь так сказать, можете уже вопросы задавать, я начинаю здороваться с теми э, нашими слушателями, которые уже присоединились. Начинаем, как всегда, ВКонтакте, ладошкой машу. Вот, есть уже вопрос. Здравствуйте, удалили две трубы, но болит всегда справа. Вот. Ну, опять же, так сказать, боль с правой стороны может обусловлено чем угодно не связано с этим оперативным вмешательством, это там может быть расположены яичник, и слепая кишка и аппендикс, да, так сказать, и а, всевозможные а, нервные окончания, которые у нас связаны с поясницей, да, это может быть остеохондроз, все что угодно, поэтому в данной ситуации, конечно, я вам советую обратиться к врачу прежде всего, гинеколог или хирург, чтобы вас посмотрели, сделали УЗИ и при необходимости сделали дополнительное обследование, чтобы понять, Понять вообще причину болевого синдрома, что беспокоит вас. Я не знаю, связано это с оперативным вмешательством или нет, но в любом случае, вам вами нужно э, заниматься. Так, двигаемся с вами дальше. Здорово со всеми дальше идем. Уже у нас присоединилось достаточное количество. Так... Подскажите, где можно или у кого пройти обучение индивидуальной влагалищной экстирпации? Ну, наверное, оптимально будет самое это Попов Александр Анатольевич в Москве. Вот, так сказать, он у нас в вагинальной хирургии, именно экстирпациями матки занимается довольно активно. Так, здесь у нас вопросиков нет. Посмотрим, что у нас в ВКонтакте. Только здороваются, пока... Вопросов нет. Ну, если вы созреваете, да, то есть я, может быть, несколько уводных слов, чем я занимаюсь, потому что может аудиторию присоединяться, та, которая, так сказать, в первый раз общаются со мной люди. Вот я занимаюсь, у меня 6 специальностей, я оперирую гинекологические заболевания, лапароскопические, через несколько проколов, занимаюсь вопросами активной миомой матки, эндометриозом любыми формами, включая экстрагенитальные формы эндометриоза, то есть поражением тонкой и тон, толстой кишки, генитальной Пролапсом, опущением и выпадением стенок лагалища и а, самой матки. Это лечением бесплодия, это лечением а, спаечного процесса в животе, вот, это а, хирургические заболевания, это проблемы желчного пузыря, грыжи пчелового отверстия, диафрагма, хлазия, кардии, это болезни селезенки, а, над почечника В урологии делаю непосредственно оперативное вмешательство на почках самих, да, то есть огромный спектр оперативных вмешательств, которых я выполняю как открыто, так и лапароскопически, чтобы было понимание, что вопросы можно по большому счету задавать по всем заболеваниям, которые у нас, так сказать, от диафрагмы да, и до анального канала, все, что находится у нас в животе, всем этим я занимаюсь. Можно ли прижигать эрозию шейки матки нерожавшим? Ну, во-первых, само понятие эрозии шейки матки сейчас, оно такое размытое понятие, вот, естественно, что если есть пара то ее надо лечить. Вот. И в данной ситуации значит, нужно все-таки прежде всего сделать три исследования. Да? То есть обязательно кольпоскопию под микроскопом посмотреть. Вот. Если есть какие-то там изменения, сделать биопсию из этой зоны шейки, да? чтобы у нас было морфологическое обязательно подтверждение ваших проблем. Да? И сдать жидкостную цитологию шейки на онкоклетки, чтобы было какое-то более глубокое понимание, что находится у нас в цервикальном канале. И только после этого принимать решение у лечения, особенно у нерожавшей женщины. Поэтому я советую вам эти исследования сделать. Вы можете мне эти исследования прислать или в личку, или на мой личный электронный адрес. Потом я вам дам конкретный ответ по вашему случаю, что лучше в данной ситуации сделать. Потому что, еще раз говорю, такое понятие эрозии, то есть оно сейчас уже немножко стирается. Там много других проблем, с которыми нужно заниматься. Колола буссерилин, прошло полгода, зубы полетели, полно кариеса. Может ли это быть от лекарств раздушной зубы или совпадение? Да, это может быть от лекарств, потому что как раз бусерилин вызывает так называемый остеопороз, вымывает кальций из костей. Понятно, что и зубы, так сказать, они состоят из этого минерала, да, естественно, что это может оказывать отрицательное влияние на зубы, да, не всегда это связано с этим, поэтому мы обязательно при назначении огонь к которым относятся и бусерли, назначаем всегда витамин D, назначаем всегда кальций, да, чтобы дополнительно в организм это вводилось. Миома, частичная резектоскопия, эмо. Удаление миомы лапароскопии. Через три года опять миома 2 см, Очень обильное кровотечение. Попробовать удалять миома опять. Пришлите мне УЗИ, мне надо понять, какая сейчас миома, где располагается, насколько она выходит в полость матки. Является ли она причиной кровотечения в настоящее время в данной ситуации или причины есть какие-то еще иные. Да? А желательно выписки операций, те, которые вам проводились и были сделаны. Я вам дам конкретный ответ. Вот. Естественно, что надо указать возраст. Есть репродуктивный у вас планы или нет, и в этой ситуации мы можем правильно принять решение, нужно ли повторно удалять это миомы или нет, или надо что-то сделать еще. То есть вы уже таким спектром попробовали весь и лапароскопии, и резектоскопии, и эмо, поэтому нужно обязательно более детально подойти к вашей проблеме, так сказать, не отвечая однозначно одним словом «да» или «нет». Здравствуйте, наш великий доктор. Спасибо, здравствуйте, я тоже со всеми здороваюсь. Рендометриоз яичники кисты желтого тела. Удаляется ли здоровая часть яичника? Я никогда не удаляю здоровую часть яичника. Я выполняю всегда, вылучиваю так называемую инуклеацию, потому что надо сохранять всегда овуляторный запас в яичнике, да, так называемый, то есть надо обязательно, сказать, возможности потом для овуляции, чтобы яичника всегда сохранялись. При этом при удалении капсулы кисты всегда ложа очень коагулятивная, поверхностно, да, то есть, так сказать, минимально, и если женщина молодая, а тем более, если образование с двух сторон на яичнике, то я всегда, всегда применяю химические методы гемостаза, в данной ситуации перклот, да, то есть мы не сжем ткань яичника, не уменьшая эволюаторный запас, а применяем иные методы гемостаза в данной ситуации. Опять же, направлено это все на снижение, так сказать, Профилактику э, профилактика снижения овуляторного запаса. Сколько можно пить визану? Значит, ну, есть сейчас клинические данные о том, что можно пить визану до двух лет. Вот, мы всегда советуем не более года, опять же, если нет никаких осложнений во время приема, так сказать, этого лекарства. Я не очень ее люблю на самом деле, потому что побочных эффектов очень много, вот, а эффективность с точки зрения эндометриоза, так сказать, она минимальна, да, и применяется в основном, если нет показаний для оперативного вмешательства. есть болевой синдром, который связан с месячными, так сказать, на УЗИ не определяется какого-то морфологического образования, которое требует оперативного вмешательства, да, в этой ситуации можно порекомендовать молодой пациентке ВИЗА, но опять же, если нет осложнений. Но еще раз говорю, что я не очень... Люблю это делать. Был полип матки, сделали выскапливание, есть небольшой эндометриоз, можно, должно ли быть, назначено ли какое-либо лечение. Также есть миомы матки. Значит, в данной ситуации надо обязательно опираться на морфологическое исследование этого полипа, какая структура в нем, больше желестая или стромальная, то есть и, и из этого мы делаем вывод, так сказать, в генезе больше воспалительный компонент есть, или это гормональное какое-то изменение фона, в соответствии с этим и надо проводить лечение, но может быть разное, при разных формах полипа, для снижения рисков развития рецидива этого заболевания. Плюс надо смотреть какой эдометриоз, то есть наружный, внутренний, узловой, диффузный, какая миома матки, где расположены и прочее все. Поэтому можете мне все опять же высылать, я посмотрю конкретно какая, так сказать, проблема у вас сейчас в совокупности в комплексе есть, да, чтобы ее правильно решать, опять же в такой ситуации, однозначно ответа не дашь, какую терапию именно нужно проводить. Но проводить ее нужно, потому что если этого не делать, риски развития рецидива, и прогрессирование тех заболеваний, которые у вас есть, эндометриозомиомы, матки, они велики. Обратилась к врачу с опущением матки, сделали коль парафию, но проблема осталась с опущением. Что делать теперь, не знаю. Вас надо смотреть на кресле, вот, смотреть, есть или нет рецидив, или, так сказать, скоррегирована та проблема, которая у вас была у нас помимо колпорафии есть еще и передняя стенка, есть еще и так сказать апекс верхушка с шейкой фиксация, да и может быть опекальный пролапс устранялся он или нет, есть он, он он у вас или нет, то есть если не устранена проблема целиком, то есть как правило страдает три зоны передняя задняя стенка и зона в области шейки матки, а устранена была только одна зона анатомии, да, то риски развития рецидива в этой ситуации гораздо выше именно и в этой зоне и не устраненные проблемы в других зонах они они будут вызывать, естественно, что дискомфорт и ощущение, что ничего не изменилось. Вас надо смотреть на кресло, и если это не устранено, то делать еще раз оперативное вмешательство и устранять эти проблемы. Другого варианта никакого в данной ситуации нет. Эндометриоз 1 см. Нужно ли удалять? Благодарю. Опять же, что за эндометриоз и где? Это эндометриоидный кистоищник 1 см. Если никаких жалоб нет, можно с ней ничего не делать и понаблюдать. Размер небольшой. Если это узловой аденомиоз в матке, то она ситуация. Да? Опять же, так сказать, деформирует полость матки или нет. Если деформирует, надо обязательно удалять. Это эндометриоидный очаг, который находится позади шейки матки. Так называемый ретротервикальный эндометриоз 1 см в диаметре. Его нужно обязательно удалять убирать потому что он так сказать, прорастает в заднюю стенку влагалища переднюю стенку прямой кишки как правило туда увлекаются мочеточники то есть в этой ситуации надо обязательно коррекцию делать всех этих проблем и иссякать этот эндометриоидный очаг с максимальным сохранением живой ткани все что есть вокруг до да, таскать минимально удаляя поэтому тоже можете прислать мне на электронку вот и период. Доктор, скажите, как вы относитесь к резекции желудка для похудения? Ну, если больше никаких вариантов нет в данной ситуации, то, конечно, это, это оперативное вмешательство, можно делать так называемую продольную резекцию веслив, резекции желудка, она называется в данной ситуации. А перед этим можно поставить желудочный баллон, вот, таскать он эндоскопически, гастроскопически ставится, раздувается, это позволяет на первом этапе пациенту сбросить 10-15, там, до 20 килограмм, вот, тем самым у улучшается самочувствие, снижается немножко вес, вот, Кому-то даже хватает этого, и не надо делать резекцию желудка. него вот, то Снижается это за 3-4 месяца где-то вес. Да? А если этого не хватает, и избыток веса был большой, то в данной ситуации это будет первым этапом подготовительным к большому оперативному вмешательству, чтобы организм перенес это вмешательство легче. Да? Потому что при избыточном ожирении, мы знаем, страдает и сердце, сосуды, дыхание, диабеты, питание тканей. Поэтому если перед этим большим оперативным вмешательством сделать как ввести баллон желудочный и снизить вес на 10-15 на 20 килограмм, то в основной не все перенесете легче и с меньшим количеством возможных осложнений. 45 лет, что можно посоветовать принимать после экстерпации матки, ящики сохранены, прошло 12 лет, может быть какие-то свечи, если никаких жалоб нет, ничего в данной ситуации принимать не надо, 12 лет назад это уже очень огромный срок, Большое все позади, если яичники у вас остались, вот, если какие-то проблемы, ощущения есть, что есть какие-то чувства, там, приливы, еще что-то, сдайте гормональный фон, его надо проверить, как бы наступ, наступает или развивается у вас климакс или нет, или он уже наступил, и в зависимости от этого нужно и терапию в данной ситуации проводить. Да, если вы имеете в виду гормональные свечи для улучшения, скажем там, увлажнения влагалища, улучшения тонуса, утолщения стенок, то в данной ситуации, да, можно применять свечи с авестином, но обязательно они назначаются только врачом, только после осмотра, только, так сказать, понимая, какой у вас гормональный фон. Ни в коем случае не так, что я это высказался вслух, вы идете в аптеку, купили и стали применять, да, то есть обязательно осмотр врача в зеркалах, взять взятие. Мозков, делать УЗИ, нужно смотреть, что с яичниками, смотреть и сделать, определиться с гормональным фоном. В этой ситуации можно правильно выстроить какую-то терапию, которая улучшит ваше здоровье как бы в дальнейшем, да, а не наоборот не сделает каких-то бед. Как вы относитесь к дюфастону при эндометриозе после операции по удалению эндометриоидной кист яичника? Ну, я отношусь отрицательно к этому, по большому счету не вижу в этом особого никакого смысла. Вот здесь надо или назначать контрацептивы, обычные, да, так сказать, для просто отдыха яичников, вот, или если это жуткий был эндометриоз, то мы назначали коротким циклом агонисты, да, так сказать, именно с профилактической целью. Опять же, надо знать, сколько вам лет, планируете вы ребенка или нет, какой размер кистый был, с одной из двух сторон и прочее, прочее. То есть очень много вводных данных, чтобы, так сказать, говорить о том, что в данной ситуации нужно после операции назначать. Я просто повторяю еще раз, что дистанционно, как во время прямого эфира, так и это самое, если вы пишете мне, да, не назначается гормональная терапия, не коррегируется и не отменяется. Этого делать нельзя ни в коем случае. То есть все гормоны, которые должны быть назначены, отменены или там изменена их схема, да, делается это очно, обязательно ли своим оперирующим хирургом, или следующим врачом, гинекологом в поликлинике, или если вы хотите, чтобы это сделал я, надо приезжать ко мне на консультацию, брать с собой все обследования, анализы, и мы уже непосредственно будем смотреть вас и назначать, потому что это очень серьезной терапии, которая может, так сказать, как принести добро, так и дать огромный вред, да, в этой ситуации. И огульно этого ничего делать ни в коем случае не надо. Повторяю свой телефон, 985-222-1087. 985-222-1087, это Ольга, помощница которой вы можете звонить и записываться ко мне на консультацию, она какие технические аспекты все вам объяснит, или в личку сюда пишите в инстаграм, в ВКонтакте, или пишите на мой личный электронный адрес, пучков, кв, собака, Мейл, рон, в таплике везде есть. Так, идем дальше с вами. Всегда ли нужно удалять эндометриоидный кисту? Смотрите, значит, опять все зависит от размера и от жалоб. Да? То есть, если размер небольшие сантиметр-полтора, никаких проблем не вызывает, нет... Вот, и тем более, если вы, например, не планируете рождение ребенка и так сказать, нет проблемы бесплодия, то в данной ситуации вообще ничего делать не надо вот, если а, киста большая да, 3-4-5 и выше сантиметров в диаметре, то есть уже появляется риски перфорации этой кисты с давлением этой кистой ткани здорового яичника с уменьшением как раз овуляторного запаса а, киста начинает токсически влиять на а, непосредственно ткань ящика то, конечно, мы в этой ситуации рекомендуем оперативное лечение, ну плюс не Никто не исключал, что, хотя и менее 1%, но они малигнизируются, перерастают в рак, поэтому, так сказать, лучше, опять же, оперативно это убрать. Или если есть бесплодие и есть подозрение на наружный эндометриоз или на спаечный процесс, и, так сказать, этот эндометриоз, в том числе и киста эндометриоидной яичника, так сказать, может вызывать этот спаечный Процесс и развитие бесплодия, то есть пациентка не может забеременеть. Конечно, в этой ситуации надо делать диагностическую лапароскопию, разбираться с теми проблемами, которыми там, там есть в животе. То есть надо иссякать очаги эндометриоза, удалять, вылушивать аккуратно, как я уже говорил, эндометриоз кисту с полным сохранением ткани яичника и с профилактикой снижения валяторного запаса, вот, и проверять проходимость в трубах, рассекать спайки, то есть ну, делать такую полную коррекцию, а, так сказать, всех проблем, которые там есть. Это и с одной стороны улучшит здоровье ваше, и с другой стороны попробует решить все проблемы вашего бесплодия, да, По крайней мере, если мы будем понимать, что трубы вообще непроходимы, особенно в интермуральном отделе, в матке, то в этой ситуации на спонтанную беременность надеяться уже э, не надо, и в данной ситуации нужно будет заниматься и кожей. А если нам заниматься ИКО, это стимуляция, и, так сказать, при яко, конечно, лучше все эндометриоидные очаги обязательно убрать, потому что иначе они будут стимулироваться, расти, увеличиваться, и в этой ситуации лучше это самое, от эндометриоза избавиться. Ну, я всегда чуть-чуть подробнее, насколько могу, отвечаю на вопросы все, как бы параллельно затрагивая параллельные темы, чтобы людям, которые тоже слушать, было понятно, потому что, может быть, какие-то темы параллельные у людей есть. Скажите, пожалуйста, если закончились женские дни, что нужно пить мне 49 лет. Вам обязательно надо сходить к врачу, вот, проверить гормональный статус, посмотреть молочные железы, матку, таскать, яичники. И Если это климакс наступил, и время прошло не более двух лет, и у вас никаких проблем с, таскать, с этими женскими органами нет, можно назначать за ГТ заместительную гормональную терапию, которая улучшит ваше самочувствие, настроение, гормоны делают вас женщиной. Они влияют на глаза, на волосы кожу, на кости, на состояние сосудистой системы, на наше настроение, да, и естественно, что в этой ситуации лучше, чтобы гормональный фон был в норме, вот, и, так сказать, это ЗГД назначается только в том случае, если у вас все в порядке, нет выраженной миомы матки, эндометриоза или каких-то проблем в молочных железах с фенами, еще что-то, да, то есть в этой ситуации, да, нужно обязательно это назначать и делать, поэтому надо обязательно идти к врачу, поэтому надо обязательно проходить обследование и только после этого, всего уже принимать решение о ЗГТ. Так, эндомиторная киста 27 мм, кисты на шейке матки. Что делать? Есть ли смысл принимать визану? Принимать визану смысла никакого нет, киста не вылечится. То есть нужно понимать, что киста, она содержит плотную свидетельно-тканную оболочку, в нее практически ничего не проникает. Вот. И речь идет о том, что визану может уменьшить какие-то клинические проявления, там болевой синдром, но болезнь она не вылечит. Вот. И я уже отвечал на вопрос, зачем и при каких размерах кисты нужно делать оперативное вмешательство. Если у вас есть жалобы или есть бесплодие, то в данной ситуации процентов надо вас опереть. Если никаких жалоб нет, можно, конечно, подождать. Но 27 мм это уже такая критическая определенная величина, которой уже так сказать, нужно думать о том, что оптимально, конечно, лучше сделать удаление. Значит, при спайках гидротубация помогает или нет, насколько я понимаю вопрос. Вот, значит, может помочь в данной ситуации, то есть если есть так называемый адгезивный слипчивый слипинггит, да, то есть это говорит о том, что есть некие синехии, то есть спаечки внутри трубы самой. Да, и вот это рентгенологическое исследование, которое мы делаем непосредственно, так сказать, обязательно перед гидротубацией нужно это сделать, и мы видим, так сказать, само исследование может, ну как прост говорят, продуть трубы, да, так сказать, расправить ее, разорвать эти маленькие спайки синехи и восстановить эту проходимость, то в этой ситуации пользы в этом есть. Если мы видим о том, что, так сказать, концы трубы запаяны и контраст не, не выходит из просвета в брюшную полость, то в этой ситуации гидротубация может не помочь только ухудшится состояние, то есть мы нагнетаем жидкость со стороны матки в трубы, и если не откроется просвет, то эта жидкость в трубе будет оставаться, и мы там получим гидросальпинкс, да? то есть это, эти манипуляции могут дополнительно вызвать еще определенные проблемы в виде накопления жидкости в трубе. Она, они и так там, она может скапливаться, эта жидкость, но мы еще можем гитрогенно туда определенное количество жидкости нагнать поэтому прежде чем делать это лечебное мероприятие надо обязательно сделать онгеологические исследование маточных труб. Вот. Но сейчас гидротубация практически не применяется, лучше сделать лапароскопию, осмотреть эти трубы, рассечь все спайки, контраст ввести во время лапароскопии, посмотреть проходимость. То есть уже у нас сразу мы и диагностика и лечение и все это одномоментно делается. Можно ли родить при эндометриозе? Да можно, но эндометриоз может явиться и причиной бесплодия в данной ситуации. Поэтому, если бесплодие есть, надо эндометриоз удалять. Если просто у вас подозревается эндометриоз, и вы забеременели спокойно, вынашуете беременность и занимаете удалили образование в желудке. гистология показала киста желудка. Бывает ли такое какова причина это образования? Но ну, это крайне крайне редкая вещь. Вот, так сказать, и в литературе описано редко. Вы можете мне прислать протокол оперативного вмешательства, обследований, которые были до оперативного вмешательства, гистологические исследования. Я посмотрю, что это есть и было, с чем это может быть путать да, как-то разобраться, потому что на самом деле диагноз крайне редкий. 20 лет, оперировать, 20 лет ну, видимо, оперировал кисту на ященьке, убрали, опять появился. Ященьки все на месте, назначили регулон на 3 месяца, что делать, пить или нет. Но в данной ситуации я бы прежде, чем принимать гормональную терапию, в принципе, ну, во-первых, посмотреть, что на ОЗИ что за кисту ставят, если фолькулярная киста под вопросом, там или киста желтого тела, да, то есть это функциональные кисты, и надо отдифференцировать, то есть это киста все-таки функционального характера носит, который не надо оперировать, или это киста органического характера, который нужно оперировать и делать оперативное вмешательство в данной ситуации, лапароскопию, можно просто в динамике посмотреть 2-3 месяца, сделать контроль на УЗИ на 5-7 день цикла месячного, да, и в этой ситуации будет понятно, если она уменьшается в динамике, то это функциональная киста. Ничего не надо с ней, с ней делать. Если она уменьшается не очень интенсивно, но уменьшается. Да, характер ее не ухудшается внутри, не появляется перегородки, там папиллярные разрастания и прочие все эти вещи, то да, гормонально можно помочь и улучшить эту ситуацию, чтобы она рассосалась быстрее. Но с первого УЗИ, как правило, мы гормоны не назначаем. Да? То есть, если пациентка пришла, сделали УЗИ, есть подозрение на фолликулярную кисту, и сразу ей назначать там гормональную... Терапии для лечения нет. Лучше один-два цикла посмотреть, потому что в 90% случаев они уходят сами и никакой терапии в данной ситуации не нужно. Если киста увеличивается и есть подозрение, что это или эндометриоидная киста, или цистоденома, или еще что-то, вот, то в этой ситуации, конечно, надо делать оперативное вмешательство и выжидать особо не надо. Потому что по всем показаниям и клиническим рекомендациям считается о том, что а, а, любые образования в яичнике, которые есть больше трех месяцев, необходимо оперировать и удалять. Потому что все эти образования и кисты могут перерождаться в рак. И с точки зрения онкологии надо это обязательно делать. Поэтому не забывайте об этом. Нужно наблюдать, но наблюдать нужно не длительное время. 42 года эндометриоз и уматозные узлы мелкие. Что делать? Присылайте мне УЗИ, надо смотреть, где располагаются эти узлы, вот, сказать, какой эндометриоз, опишите обязательно все свои жалобы, есть какие-то жалобы, что-то беспокоит или нет, потому что для этого как раз и нужно для принятия решений, собирается еще беременеть и рожать. То есть, так сказать, вот эта совокупность вводных данных они позволяют мне правильно оценить ситуацию, и назначить вам лечение. Добрый день, профессор. Благодарю за содержательный эфир. Спасибо вам. Так, двигаемся дальше. 57 лет, пью за ГТ. Можно или нет? Можно. Почему же нет? То есть, опять же, в какое время у вас климакс был, да, так сказать, если он наступил там в 40 лет, то, наверное, 17 лет это уже многовато, и надо смотреть, нужно ли продолжать или нет. Если он наступил у вас в 52-53, и вы всего 3-4 года пьете, то вообще проблем тут никаких абсолютно в данной ситуации нет. Корректируйте обязательно, смотрите за своим здоровьем, то есть раз в год, а лучше два раза в год проходить УЗИ, я еще раз говорю, молочные железы, вены, матку, то есть все нужно смотреть, походить к врачу. Вот если у вас все в порядке и хорошо, то, конечно, надо это применять. Значит, что пить, если у меня нет месячных, мне 57 лет, бросает в жар. Вот, сказать, я возвращаюсь к своим словам. Я уже дважды на эту тему сегодня говорил о том, что надо идти к врачу, делать обследование органов своих, сдавать гормональный фон и в данной ситуации определяться, можно или нет вам назначать заместительную гормональную терапию, так называемую ЗГТ. Вот. Если можно, то это обязательно надо назначать, и все, у вас сразу самочувствие улучшится в хорошую сторону, и качество жизни у вас повысится. Так, двигаемся дальше, идем. Так, так, так. В инстаграме все вопросы у меня закончились. Переходим в контакт. Да, смотрю, тут тоже много вопросов есть, отлично. Ой, набралось много, хорошо. Так, отвечаем ВКонтакте. Движемся дальше. Казани Викторович, когда начинается курс ручного шва? Значит, следующий у нас 21 ноября. Курс пятидневный, да, вы можете прислать мне, а, так сказать, ну, Собор, мы, кажется, по-моему, с вами общались, да, поэтому, если мы общались, вы телефон преподавателя знаете, отзваниваете, созваниваетесь, вот, и уточняйте. 21-25 ноября следующий цикл по ручному шву. В желудке нашли железные полипы. Что и как их лечить? Значит, любые полипы, которые располагаются на слизистой оболочке, носа, сорта, пищевода, желудка, кишки, матки нужно обязательно удалять. Да, поэтому в данной ситуации вам надо делать гастроскопию. Хотите, приезжайте к нам в клинику, мы все это сделаем, и полипы все эти удалить. И уже по результатам гистологического исследования нужно определяться с дальнейшей тактикой, тактикой лечения. Сделал ФГС, поступает желчь из 12-перстной кишки в желудок, таблетки не помогают. С сентября состояние не улучшается, что посоветуете? Вот. А в данной ситуации надо сделать значит компьютерную томографию, то есть так называемый МСКТ с контрастом, МСКТ с контрастом, вот, в сосудистую фазу, да, и посмотреть, как идет у вас верхняя брожевечная артерия, потому что поджилу это 12-перстная кишка, вот это у нас аорта, это отходит от нее верхняя брожевечная артерия, она вот так проходит у нас между этими двумя сосудами, ее нижний горизонтальный вет, и в норме у нас этот угол, как правило, составляет 45 градусов между сосудами, да, но может быть врожденный сужен там 15-20 градусов, и он может сдавливать эту 12-перстную кишку, так называемый артериальный пинцет, да, в данной ситуации. Это вызывает артерию месториальной компрессии, вызывает хроническое нарушение тудональной непроходимости, да, так сказать, через это при препятствие плохо проходит пища и желчь, вот, и вызывает обратный рефлюкс желчи из 12 Перстные кишки в желудок, да, так сказать, это как бы одна из основных причин, и которая такая хирургическая причина. Значит, МСКТ с контрастом в сосудистую фазу на артерии мистериальной компрессию. Прежде всего, надо сделать это исследование. Второе, надо сделать обязательно так называемую дуоденографию, то есть через, э, это самое, зонд водится в баре 12-ти, перстную кишку в условиях гипотонии, да, так сказать, нужно ввести атропин в условиях гипотонии. Вот и здесь четко видится и смотрится, какой у нас идет угол перехода 12-перстной кишки в точную кишку, опять в норме он небольшой, но если были какие-то воспалительные заболевания в левых отделах толстой кишки в жизни, особенно в детстве, там дезинтерию человек перенес, да, то реагировали лимфатические узлы, они, как правило, склерозируются, они находятся в этой связке, которая этот угол держит, вот, если они склерозируются, то этот угол тянется вверх, и у нас, опять же, так сказать, пища может, прежде чем попасть в тонкую кишку, должна сделать большое колено и сантиметров 10-15 пройти вверх, и только потом идет назад». И эта причина может являться хроническим нарушением дотональной проходимости. Да? И, и одна, и вторая лечится хирургически. Плюс может быть спаечный процесс вокруг непосредственно самой 12-ти перстной кишки, вот, ну и последняя вещь, это так называемые функциональные заболевания этой кишки, то есть просто перистальтика ее снижена, да, поэтому проходит очень плохо а пища, да, возникает повышенное давление в ней, и сброс происходит наверх, то есть надо вот эти исследования сделать, разобраться, нет ли хирургической причины для, так сказать, вашего рефлюкса из 12 кишки в желудок в данной ситуации, да, если это хирургические причины есть, то в этой, в этой ситуации нужно оперировать у вас. Если хирургических причин нет, то надо искать, естественно, возможности для медикаментозного лечения. Так, двигаемся дальше. Значит, у меня вот уже больше двух лет ощущение кома в горле, задержка прохода пищи, самое главное, мне все время хочется сплюнуть. Вот. Ну, это может быть две проблемы, да, основные такие хирургические. Это грыжа пищеводного отверстия. диафрагмы. она сама по себе может вызывать дисфагию. Чаще вызывает наоборот ситуации, так называемая ахолазия кардии, то есть это врожденные заболевания, это неспособность нижнего пищеводного сфинктера к расслаблению, да, поэтому он постоянно она находится в спазме сужен. Это вызывает склеротические изменения в этой зоне, образование соединительной ткани и развитие стеноза. И та пища, которую вы глотаете, она доходит до кардиального отдела желудка так сказать, плохо проходит обратно, особенно плотно, нужно всегда что-то запивать ее чертем-то, да. Одна и вторая ситуация – это те проблемы, которые требуют хирургического лечения. Я ими занимаюсь, проблем никаких нет, я прооперирую и все сделаю. Ну и еще одна проблема, которая может носить функциональный характер – это так называемый диффузный а, спазм пищевода. Выявляется он на манометрии пищевода, вот, и здесь лечение уже консервативное. Глорефлексы, терапия медикаментозная, там, Медикаментозный сон, вот, или, так сказать, какая-то коррекция комплексная общая, да, поэтому в данной ситуации я просто вам рассказал, какие причины могут быть, да, для нарушения, вернее, для ощущения нарушений глотания, да, ну, может быть еще, так называемый, дивертикул ценкера, да, то есть это образование такого мешочка около пищевода в области шеи, который при наполнении сдавливает пищевод именно уже в этом отделе, не внизу, а здесь сверху, да, и нарушает глотание. Поэтому, прежде всего, вам надо сделать рентген, пищевод и желудка с барием для снятия или постановки всех этих диагнозов. Надо сделать гастроскопию, посмотреть пищевод и желудок оптикой, вот, и сделать суточную пашметрию и манометрию. То есть эти четыре исследования дадут нам полностью информацию о всех проблемах, которые у вас есть. Столько, сколько стоит сделать операцию при удалении эндометриоза? Значит, это очень обширная операция от такого диапазона да, до, до такого, огромного удаления мелкого очага до да, больших реконструктивных оперативных мешает на кишке, мочеточники, матки мочевом пузыре, да, поэтому чтобы ответить на этот Вопрос. Мне надо знать все водные данные, всю вашу проблему. Пишите мне на мой личный электронный адрес или сюда в личку. Вот. Обязательно надо приложить все исследования, все, что у вас есть. УЗИ, может быть, есть МРТ, так сказать, колоноскопия. описать да, все свои жалобы, вот. указать возраст, репродуктивные планы. И в данной ситуации вот, я вам дам конкретный ответ. И все и будет понимание, что нужно делать. Если что-то нужно делать хирургически, какой объем, сколько это будет стоить, сколько дней пролежать в стационаре, какая деятельность оперативно мешается, то есть, по крайней мере, сориентирую вас о вашей проблеме, куда вам двигаться дальше. При КТ обнаружено микроаденома, сейчас перескочила микроаденома над надпочечника, стоит ли удалять или лечить медикаментозно. Но микроаденомы не лечатся медикаментозно, чтобы понимание было, они или наблюдаются, или удаляются. В данной ситуации нам надо обязательно сдать кровь на гормоны, которые надпочечник вызывают. Да, чтобы определить, это опухоль гормонально активная или нет. Сдается прежде всего альдостерон, кортизол вот, и суточный анализ мочи на метанефрины. Да, то есть вот эти анализы сдаются, если гормоны повышены. То есть есть это а, так сказать, гормонально активный опухоль, то независимо от размера, там 5 миллиметров, сантиметр, 2, 3, 4, 5, ее нужно оперировать и удалять, потому что избыточный гормональный фон, он влияет и на минеральные обмены, и на артериальное давление, да, то есть на многие функции организма, которые будут страдать, да, и в этой ситуации опухоль, то нужно гормонально активно убрать. Если она не гормонально активная, и она небольшая, и вы сделали МСКТ или МРТ обязательно с контрастом, и контраст не копит, вернее, это опухоль, контраст не копит, вот, Который, что нам может говорить о плохих злокачественных клетках, да, то мы просто наблюдаем за этой аденомой, и никакого оперативного вмешательства или какого-то лечения это не требует. После удаления матки яичников, яичники оставлены в августе ФСГ 4.6, в конце ТТ, за года года. Пришлите мне все эти гормоны, все описание, УЗИ и прочее все, так сказать, мне пришлите на мой личный электронный адрес или сюда в личку. Мне крайне сложно по двум, по цифрам так сказать, определяться сейчас с вами, что нужно делать, потому что я еще раз говорю о том, что гормоны мы не назначаем, не корректируем на онлайн-консультациях, вот, но, по крайней мере, Мере хотя бы я просто вам дать совет, в какую сторону вам двигаться, так сказать, могу после, опять же, изучения ваших документов, да, так сказать. Поэтому присылайте мне. Большая задержка. Внутренний эндометриоз, снижение фуликулярного резерва, яичников. Но это продолжение, да, наверное, а, нет мх 7.35, пропиладифастон. Ну, опять. То есть, чтобы у вас понимание было, если есть где-то какая-то сложная проблема, да, у меня вот то-то, то-то, то-то и то-то, а это я сделал, это, это, это, это. Я не смогу сейчас за одну минуту въехать в вашу проблему, дать вам конкретный хороший реальный ответ, да, назначить вам терапию или там лечение. Поэтому высылайте мне пакет весь обследований, указывайте возраст, и прочие все вещи, я вам буду конкретно отвечать. Потому что я сейчас куда-то в сторону вам увел вас, вот Что-то да или нет, а на самом деле это все не так. Да, и мне не хотелось бы некомпетентно вам отвечать и тем более так сказать, своим советом навредить вашему здоровью. Поставили диагноз бесплодия, овуляции нет уже два месяца. С чего начать обследование? Вот Вам нужно так сказать, сдавать весь гормональный фон, делать МРТ головы, надо делать УЗИ, так сказать, надо делать МРТ тас малые да то есть нужно вот с этих базовых обследований начинать всевозможные вещи в своих сейчас смотрю так так так Дальше, ну, видимо, к онкологии переходим. В заключение, ПЭТ-активная опухолевая ткань в шейке матки, в подздошных лимфоузлах слева, как там должно проходить лечение. Значит, в этой ситуации что нужно сделать? Да, так сказать, у вас подозревается, видимо, рак шейки матки. Значит, что нужно? Прежде всего, нужно иметь гистологическое исследование, которое делается, как правило, циркулярной биопсией шейки и матки. Надо обязательно делать МРТ таза с контрастом не ПЭТ-КТ, а МРТ. Смотреть размер опухоли, распространение ее за шейку какие структуры поражает она, клетчатку, стенки влагалища, матку, значит, куда это выходит, есть это или нет. ПКТ определяет нам, есть ли поражение каких-то органов вне этого. И, вот, и на основании гистологического исследования, на основании а, МРТ, на основании значит, исследования грудной клетки, брюшной полости и костей ставится диагноз и, а самое главное, стадирование. И на основании стадии уже выбирается метод лечения, да, если это, так сказать, Стадия 1 или 2А а в этой ситуации можно сделать оперативную мешать, если у нас граница резекции пройдет по здоровой ткани, то в этой ситуации есть смысл, смысл выполнять оперативно мешать, радикально, да, и убирать эту опухоль вместе с органом. Вот. Если эта стадия выше, то в этой ситуации оптимальным лечением является химиолучевая терапия. Значит, определяться в данной ситуации должен он как консилиум, Обязательно это делает в составе хирурга, онколога, химиотерапевта и радиолога. Да? То есть эти врачи комплексно оценивают всю вашу ситуацию и ставят показания к тому или иному методу лечения или комбинируют их между собой. То есть, вот это очень в данной ситуации важно. Один человек я четко не решу и не дам вам ответа, что можно сделать. Вот. Можете мне все выслать, я по крайней мере сориентирую вас, в какую сторону мы будем направляться. В сторону хирургии или в сторону химио-лучевой терапии. 42 года, небольшой аденомиоз, беременность не планирую. Можно ли пить кок непрерывно все время? Пить вы его. Можете, но кок эндометриоз не лечит, чтобы у вас понимание было. Если вы хотите его пить с противозачаточной целью, пейте. Если для лечения аденомиоза, то нет. Аденомиоз в данной ситуации оптимально лечить постановкой гормональной спиралью Мирена. Да, Поставите, и все в этой ситуации будет лучше. Так, дальше. По заключению МРТ, аденомиоз второй степени, спаечный процесс в малом тазу и низко расположена слепая кишка косвенные признаки дальше прерывается, да, вот. Пока вопрос не понимаю, что нужно, Ирина вот мне пишет, да, может быть, вы все более расширенно напишите мне на мой личный электронный адрес или сюда в личку, я вам дам ответ непосредственно, что у вас в сделать, потому что комбинированные сложные вопросы не задавайте мне здесь, не имея данных обследований, я не дам никакого реального ответа, вот, как бы, и э, просто будет пустой разговор в, данном, в данной ситуации. Пишите мне, потратьте 15, 20, 30 минут времени, я же буду тратить на вас 30 минут на каждого своего личного времени, да, вот, так сказать, и все, я вам дам конкретный ответ, потому что многие ленится хотят сразу чего-то получить, даже э, писать и не хотят, да, так сказать, сканировать свои или фотографировать свои документы, некоторые пишут, что мне надо их фотографировать, или. мы ну не фотографируйте, вы же хотите получить ответ». То есть, чуть-чуть даже пальцем пошевелить мы не хотим, так сказать, для куда-то движения вперед, а хотят, чтобы кто-то им все это порешал за них. Вот. Поэтому немножко приложите усилия. Дивертикулез в сигмовидной кишке лечится или нет? Значит, дивертикулез не лечится их невозможно убрать, чтобы пониманием было воспалительные изменения и кровотечение, которые возникает в результате этой болезни, лечится. Да? То есть если у вас возник дивертикулит, вот, то в данной ситуации медикаментозной терапии, специальная диета снимает эти воспалительные изменения вот, и, так сказать, улучшают качество жизни, но болезнь никуда не уйдет. Если у вас есть активные приступы с температурой, с болевым синдромом, тем более с образованием инфильтрата в этой зоне, которая определяется на МРТ, на УЗИ, вот, и вы попадаете, например, в стационар, то пару таких госпитализаций является показанием для оперативного лечения. И здесь нужно убирать хирургически, я это делаю лапароскопически, убирается этот отрезок кишки, сшивается, накладывается на стомоз, конец в конец, и в этой ситуации проблемы все заканчиваются. Да, то есть, вот хирургически это можно вылечить. Просто так нет. Это как грыжа самой стенки непосредственно в кишке. Исправить ее невозможно. Ставят рак яичников излокачественной в брыжейке тонкой кишки. А сыт у меня сильный кашель в живот болит правая нога увеличена, таскать и прочее, прочее. ну вы мне описываете да, это самое как раз э, проблемы, которые связаны с поздними стадиями рака этой болезни. вам надо обратиться в к свой, вот таскать определиться со стадией окончательно, да с методикой лечения в данной ситуации и получать это лечение дальше Кашлю почти год. Признаки грыжи пищевода 3-4 сантиметра. Еще нашли эндокринологи кисту. Кашель начинается с в горле приступами. Вот. Ну, это одна из клинических проявлений вне пищеводных грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Надо сделать ФГС, надо сделать рентген. Прислать мне все данные обследования. Сюда в личку или на мой личный электронный адрес. Пучковка, КВС, Абакамейл.ру. Но заодно говорю еще раз. Телефон 985-985. 222 10 985 222 1087 Ольга, это моя помощница. Пишите, звоните, вот, я вам дам конкретный ответ, потому что, скорее всего, что вам нужно будет делать оперативный мешатель, я лапароскопически делаю, сделаю коррекцию, вот, и проблем тут никаких нет. Вот у меня уже одна пациентка записалась на операцию, пишет, записалась на операцию. Так, значит, здесь у нас вопросы ВКонтакте закончились. Опять я перехожу в Инстаграм, вот, значит, здесь уже огромное количество людей присоединилось к нам, пока мы отвечали ВКонтакте. Так, я сейчас с вами тоже со всеми с новыми поздороваюсь. А «Перед женскими днями постоянно хочу плакать, что делать? Повышена сильно нервозность». Вот, а скать это, может быть, предменструальный синдром, его проявление. Вот, и в данной ситуации просто может быть успокаивающее средство определенные нужно применять, да, потому что все хорошо, все слышно, да? Можете мне ответить, не исчезло, все прекрасно. Так, а в этом самом... Сейчас ВКонтакте, скорее всего, что нет. Наверное, да? Сейчас я посмотрю. Можете ВКонтакте написать мне, есть у нас связь или нет. Пожалуйста. Потому что в Инстаграме у меня телефон переключился на ЛТЕ. Так, здесь слышно. ВКонтакте, скорее всего, что нет, наверное, да? Сейчас, тогда. Сейчас одну минуточку вы подождите, я ВКонтакте разберусь.